Театр, uh, uh, различные Украина утверждения, Украина фантастические, неправдивые, о том, что Украина собирается использовать на оружие, что именно Украина абституцию до всяких плейлистов, до всяких плейлистов, до без всяких свидетельств, без всяких плейлистов, до всяких плейлистов, до всяких закона.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 That together hold more uh, no, than trillion dollars in assets. We've cut off Russia's largest bank, the bank banks that hold more than one trillion dollars in banking assets by itself. We're also blocking the formation of a major Today, we're also blocking the formation major bank. We're the bank.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 Uh, Во вторник мы только не даем возможности России получать инвестиции от американских инвесторов, компании, активы которых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 Mr. President, you didn't mention SWIFT Господин in your sanctions that you announced. Is there a reason SWIFT, why the U.S. Uh, uh, isn't doing that? Uh, Is there a disagreement among allies um, regarding SWIFT whether, uh, be, a be, a be of it? The the the sanctions that we have on all the even consequence be more consequence than than number one. Банки имеют такую же силу, как и система SWIFT, такие же последствия. Во-вторых, всегда вариант прибегать к Свифту остается, но мы пока этого не решили. ABC, пожалуйста. Санкции не помешали Владимиру Путину до сих пор. Почему вы думаете, что они смогут остановить его продвижение вперед?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 вопросах решения, вопросах обороны. У нас будут консультации, продолжим консультации с Индией сегодня. но пока этот вопрос окончательно не решили. Большое спасибо всем.